С вами Железобетон, и сегодня мы подводим итоги сентября. Посмотрите, как красиво в пригороде Питера. Приехали к товарищу на карьер и скакали. Песок нынче дорогой сука. Сегодня в выпуске. поговорим о сборной России. Дадим прогнозы на предстоящие матчи сборных и в конце выпуска подведем итоги сентября. А что ты в капюшоне? Потому что в в Питере вообще дебаг началась в Понятно. Коль, что думаешь про сборную России? Я сейчас тебе задам несколько вопросов. Ну, основной посыл такой вот. до чемпионата мира осталось ну, 8 месяцев. Представляешь ли ты, в какой футбол собирается играть в сборная? Я думаю так, Сборная сборной России. Если в кондиции будет Кокорин, если вообще вся молодежь, включая там, ну, включая всех, Мирончука, если все будут играть в классном, такой же оживленный чумолке, который сейчас играет. Ну какие-то шансы есть. Но, честно, я не фанат нашей сборной. Нет, а да, ты думаешь, что Миранчук будет в составе в стартовом? Я бы вообще поставил вообще одну молодежь. Потому что... Что так, что так, они все равно далеко не пройдут. Нет, я тут более, знаешь, о чем хотел спросить? О том, что как бы нет основного состава у сборной. То есть осталось 8 месяцев, а кто будет играть в основе? Какие будут защитники, кто будет в полузащите, кто в опорной? Какая будет схема в одного нападающих, в два с фланговыми, с инсайдами? Мы же не знаем. Я вот о чем. Успеет ли команда сыграться? И когда я вообще этим, это все Этим она будет заниматься. Нет, сказать, не, не Не знаю, не сыграет. Мне кажется, что вообще там все будет печально. Но, думаю, голы будут. Голы будут вообще, возможно, даже в каждом матче, в зависимости от ну, группы. На ходу сейчас атака довольно-таки так. Нормально атакуют, бегаю, ну, как Корин, тот же самый. Например, да. очень хороший разыгрался парень. Не знаю, там, с кем он будет в паре или один будет на острие. Но голы будут, думаю, даже, наверное, в каждом матче. Посмотрим, как будет. Сборная России, она вот как этот перевернутая урна, колокол. То есть команда абсолютно непонятная, что от нее ждать, что она может. Мои ставки на сборную России простые. То есть матчи с Южной Кореей я жду, что обе забьют. У сборной России все-таки сильная атака, а в обороне проблемы. Команда собира... давно не собиралась, ну, в данном составе. И игроки в принципе друг другом не сыграны. Коэффициент 2, обе забьют, но вторая ставка это со сборной Ирана, тоже на сборную России, и это моя основная ставка. То есть минус 1, я думаю, к Ирану они уже будут готовы и, возможно, сыграют на ноль. Сами красные круги, напомнил флаг Кореи, то такой же, у Кореи Японии. На самом деле, думаю, в матче с Россией Южная Корея должна брать победу. Поэтому ставлю, почувствую победу Кореи. Узнаете? Битлз. Находимся на самой короткой улице в Петербурге. улице Джона Леннона. Кстати, по, по Леннону, да? По Леннону. Он же был у нас, получается, замечательный. Там, видите, это сборную на Уэльс. Буду грузить точно. Это в гостях против Грузии минус 1. Уэльсов очень надо. Они в классном чистосанном состоянии. Ники Бэйл и, и Рэмлин играли. Поэтому, ну, даже минус полтора, мы будем ставить минус один С коэффициентом больше двойки. Я думаю, это пойдет классно. Музей ну, звука. У нас тоже на канале скоро появится качественная музыкальная заставка. Сопровождение И как в конце еще сказать ну, В общем и музыка в конце будет Бодрая Хочу предложить несколько ставок На отборочные матчи Но сам их играть не буду Первая ставка Которая мне нравится Это черногория Дания Черногория с нулем Дают коэффициент 2.7 Если я не ошибаюсь Но очень высокий коэффициент Дело в том, что Черногории в этом матче Нужна только победа Потому что следующий матч у нее с Польшей в гостях. И хоть Польше ничего ей не надо, но победить там будет очень трудно. Здание у них поровно очков. В Черногории Дания уже обыгрывала в прошлом году в гостях. Сейчас они играют дома. Дании устраивает ничья. Черногории нужна только победа. Поэтому Черногория с коэффициентом 0 это очень хороший коэффициент, то есть ставка очень хорошая, с таким коэффициентом высоким, их немного Смотрю на эти камни, вот одна ставка на самом деле на сборные, такая, которую я точно буду ставить это довольно неожиданно, это будет большой, очень большой экспресс на все дни Наверное на все 4 дня там, как у 5, 6, 7, 8, 9 даже наверное, на все дни еще он будет состоять, собственно. Все сборные топовые первого, второго эшелона, которые играют дома, всех грузим на победу. Плюс все топовые сборные просто от первого эшелона, даже в гостях, включая там Германию, тоже грузим на победу. Это, я считаю, вообще классный эксперт, но я его точно буду играть. Что звук бочка? Кстати, по своему борьбы, вся бердущая ставка, которую давали половину, все слили. На самом деле, Франция полностью разочаровала, так же, как и Россия. Это фиаско, братан. Утки хотят хлеба, а мы не взяли. В сентябре мною было предложено 8 ставок. Одна Ушла в расход, то есть деньги вернули. Это Атлетика Мадрид Малага. Атлетика выиграла всего 1-0. Это была первая ставка, и в ней я был более всего уверен. Четыре проигранных, и всего три ставки выиграли. Но, несмотря на это, мы ушли в плюс. Это стало возможным благодаря СК Хабаровск. СК обыграл Ростов 2-1. И зашла ставка с коэффициентом шесть. Трэш, трэш, братишка. Нельзя так отмечать победу из Кохабаровска. А? А? Скохобаровск. Красавцы. Чтобы ставить с коэффициентом 6 нужны яйца? Ну, не без этого, конечно. Самое обидное поражение это ничья Ливерпуля из Спартака. Ливерпуль не выиграл. А на это у меня как бы были очень большие надежды. Сцепились с этим Каеном во дворе, не могли разъехаться, не хотел мне уступить и уйти немного вправо, и пропустить меня. Я был семьей, поэтому пропустил его я. Карма? Другого слова не подобрать. Будет теперь новые фары покупать. А мог поставить как ты на Ливерпуль? Перейдем к математике. Если на каждую предложенную мною ставку ставить по 100 условных единиц, то получается, что Скаха принес нам 500. Керта, отгрузившая 2 Баварии, принесла еще 100. Ну и победа Валенсии над Атлетиком – это еще 100 условных единиц. Итого мы выиграли 700. Четыре проигранные ставки – это уже известная ставка спартак ливерпуль это рубин который дома проиграл и это два, два таких топ матча челси манчестер и рома мила которые принесли нам минус 400 итого получается плюс 300 в плюсе сентябрь плюс 300 в плюсе